Всем здарова, дорогие друзья. С вами я, Вули, и сегодня поговорим по поводу данного скрина и разберемся немного более подробно, что же это за скрин и разберемся в частности, что это за глаз и что он означает. Итак, присаживайтесь, приятного вам просмотра. Итак, начнем с того, что уже в прошлой серии я предположил, что этот глаз связан с проектом маяк, и скорее всего я оказался прав. Давайте сейчас поговорим немного о проекте маяк и для чего он нужен. На самом деле официального подтверждения, что такое проект маяк, у нас пока что нет. И вряд ли оно в принципе пока будет Скорее всего нам будет объяснять это уже во второй части игры Либо в альфе 2, если она такая будет Но скорее всего такой не будет Я в нее по крайней мере пока что не верю Итак, если предположить то, что проект Маяк создан для воскрешения дочери Что мы можем понять потому, что сосед выкапывает те через через заднего двора своего дома то, что мы видим на последнем скрине На дереве изображен глаз, что означает проект Маяк То мы можем с уверенностью сказать, что проект Маяк нужен для воскрешения Дочери соседа То есть каким-то образом сосед нашел Возможность воскресить свою дочь И скорее всего Мы можем предположить э, То что дочку мы увидим В конце игры, как она оживает Возможно мы увидим ее В середине игры или еще где-то Но вы спросите, а как это возможно Если игра привет сосед 2 Не напрямую наложена На игру привет сосед 1 И знаете, я отвечу вам то Что и говорил уже ранее то, что игра предсосед 2 уже происходит после действия предсосед 1, а именно после того, как Аарон сбегает, а дочка уже умерла. Поэтому вполне возможно то, что сосед хочет воскресить свою дочь. И именно для этого ему и нужен проект Маяк, именно для этого и нам дали скрин. Которые уже объясняют. И вы спросите, а если это могила не дочери? Если это могила жены или еще кого-то? Но здесь мы можем просто разобраться с тем, то, что нам положили детскую игрушку. Причем игрушка сделана явно для девочек. И это явно могила дочери. Потому что мы знаем по игре. Принципе, это обычный из второго акта, то, что там закопана именно дочь. Ну, грубо говоря, закопана, потому что в игре там находится ключ от домика. Вот такой вот получился видеоролик. С увенением по поводу данного видео пишите в комментариях. Всем был я, Авуль. Всем удачи!